Это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Скорее всего, это... Это... Вращаться вот, вот И где вот, вы спрятались, да. А двойка это дразнить. Дразни его тоже иногда. Я уже один раз подразнила, блять. И в итоге спалилась где? Я. То Пожалуй, я посижу. <с Cette từngman> <бес> он меня тоже дичит, Я, я дразнил он меня считал. как А, надо. Отлично, сейчас одного я приготовил. Надо кушать все. А еще тебе надо было его освобождать. Обязательно, но да. Легко сказать, освободить. Ой, ой, ой, ой, ой А как освобождать Бля, что у меня с Если у меня, допустим, запер, тебе надо шнур выткнуть, чтобы она не работала. Вафелицы. я себе. Кто-то где-то что-то спиздил, блядь Без поля такую жизнь забрал Дим, мне просто интересно, как думаешь, это вообще возможно меня увидеть здесь вот? Там был? Да А, сука, сука, достал меня, блядь Да ты заебал мне вафельницу пихать? Хорошо Нет Отстань Привет я ему спасибо, я не Ладно, хорошо, пока один готовится, буду искать другого. Эй, кто меню нажал? Я ничего не тыкала. Так, не тыкай ничего. Я случайно. Ой, ладно, он сгорит, хуй. Ничего, ему вон сколько жить. Блять, мне там не попадают. в что это казино? Сука. Ты что нихуя! Нет, нет, нет, нет, нет, Ака, -а, -а. а ты чё, Евни, бегаешь-то? Где и ловить-то искать? Заебись, Сань! В каком плане заебись, блядь? Я сижу, по-моему, в на месте, мне вообще охуенно здесь Бля. Ааа, да ты заебал! Отстань, отстань! Блять, где? Где Нет, да ты заебал Будет у меня сегодня вкусная еда. Ой! На мелку вернись, блять! Как бы тебя ушатать, то блять! Так где я вот Так готовься, я тебе сказал. Не могу тебя вытащить. Я ее где-то слышу, но не вижу. Я ловил, Сиди там. Ой, все время кончится. Не выйти не могу, вот там, где я сейчас накоплюсь. Ну, локация. Так. Дима, объясняй, что делать. Тут, короче, только вверх-вниз бегать можно и прыгать. Не надо попадаться на его термотач, дачу. И надо стараться сделать так, чтобы он... А ты вовремя Да. Чтобы он электрощитки въёбал. надо сделать все, чтобы я въебал электросчетки. Ой, на нахуй. А, блять, на нахуй. А? нахуй. Ай, блять. А ты через дырки нас видишь? Конечно. Так, сколько я у меня один этот остался. Я без воскрешался. Я его наебил! Надо какой-то еще один что еще один режим. Вам нужно собирать денежки-монетки, взять ключ, а я буду по вам стрелять. Как то так? Где до этого слышал? Пиздюк! Нет, Да блядь не туда, нет, не так. Минус отлично. Ваша задача собирать монетки, а не прятаться. А еще взять ключик. это самое Ха-ха-ха, ты как хотел, блядь, не хуится Ай-яй-яй-яй-яй яй, -яй, -яй, -яй. ч то Еву не вижу А, вон она, вижу, блядь <смех> Между стульями заныкался Обедил! Ай, нахуй иди <смех> <смех> СТОЙ! Ола. СТОЙ! Блин, когда появляешься в открытом месте, это, конечно пизде... Ну вот что это такое? <связь> а, блядь, там не могу. <связь> а, а! Убил. Показалось? А -а -а. <связь> Бегает там. Пиздёныш, блядь.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 Опа! Куда это ключик? No по... no Ох ты no ж нихуя, no хуй, no хуй no ты невидимый no был, блядь, no я не no понял! No. Ключик полетел, смотрю, блядь! Сука! Да как настоящий гангстер! Охуянгстер! Слышу где-то сзади, блядь! Опа-опа-опа! Ладно, показалось! А, все что ли? А, не, ускоренное время! Я не могу взять. можешь взять? а зачем ключ вообще? надо ящик открыть вот, вот это этот блядь. Блядь. Блядь. Блядь. блядь хуй тебе блядь ладно хуй тебе ой ты открыл его а я не могу стрелять больше. Так мне главное в проводах не запутываться, если честно. Я чуть теряюсь просто. Еще у Димы этот звук, блядь, затвора прям вовремя. Так. Так, а где? А, блядь! Иди нахуй! Блять, уронил! Да стой, сука! Да, блядь! Да блять! <свес> Ой, котлетка будет у меня вкусная. Опа, минус <свес> один! У нас общие жизнь, да? Нет? Оп! <свес> да <свес> <яхуя>. <свес> <свес> ты куда, блядь? Бля? Да, куда, Да, блядь, куда, блядь, куда, блядь, блядь, куда, блядь, куда, блядь, блядь, куда, Отстает меня нахуй, заеб. Да блять, что у меня с рукой происходит? Блять! Ебать, ты ж чушь, стри. Да блять! Ебать, ты там нахуй. Зажить! Ты Опа! Ты что меня пиздишь? Да. Блять, да блять, блять, блять, блять, блять, блять, нормально, один готовится, опа, блядь, я, я пытался, я пытался, блядь, а! бежит, один, блядь. нормально, да, блядь, можно, блядь, можно, блядь. Дима как-то выпрыгивал, а у я меня блядь. нет, у меня иногда кнопочка появляется и тогда получается выпрыгнуть. А так вообще нет Тихо, тихо Вилку Сразу, блядь Вилку, <свист> говорит, сразу Слышь, где-то сзади выёбывается, блядь <свист> <свист> Отстань, отстань, нахуй О, прям с вилкой, ебать, нихуя себе! Кто-то... Да. А, А, а ходи она шустрая, блядь Фух. О Где-то в яблоках захуячился, отвечай Сиди там, блядь Не вижу его нигде Да, блядь! Ну, ладно, летай, где вилка, блядь? Где ты, там, блядь? Где ты, бля? Летаешь? <смех> Нихуя себе ты высоко, блядь! Бля, <смех> у меня там потолок! <смех> <смех> Нихуя ты взлетел, блядь! Встань, <смех> встань, встань, блядь! Да ты на вилке, не переживай! <смех> Опа! Тебя туда же... А! Гори! Я успел! Я успею! Я успею! Отлично! Готовы! Готов. Да, надо еще попытаться не попасть на тебя Да, блядь Я начал теперь понимать, как можно им пользоваться ДА ЛОМАЙ! Да что за хуйня, почему периодически он просто стоит и никуда не делает? А вот это я не знаю а, нет, он может периодически вставать, ничего не делать, потому что это самое. А я вот, допустим, случайно задел. И это сам. Ух, нихуя себе, как быстро. Я вот задел у тебя, ударил у тебя оглушение. И потом. режиме меньше нравится. Ну, конечно, тут сложнее. Почти в прыжке, почти в прыжке. Почти не считается. Вау! Кто куда полетел? Блять! Пиздеж. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Вижу, где то тут, блять, ушляки. Давай, давай, Ева, давай! Молодец! А ларчик-то открыли. А, да, открыли? Да, пока ты на меня отвлекался лошара. Ой, блять, я въебался по что-то. О, в полете, в полете! О, тут второй ларчик появился. Ай-яй-яй-яй-яй! И ты не сбежишь! Маленькие мышки, блядь! Опа-опа-опа-опа-опа! па ха Когда глаз, это самое, под настрой. У меня геймпад отключился, О, появился! Блядь! с Другой сторон! Пидорасы! Где-где-где? Я уже как Джон Уик что ли, вам с разных сторон стрелять? Ты, по-моему, перепутал. кто-то летел, пускал! летел, нет, летел, нет, летел! Нет! Нет! Нет нет нет, нет, а -а -а! нет! нет! нет! Где? Где? Где? Где красненькая? <свы> блядь! Да, сука! Нет, нет, нет. Не пускать сюда никого. Нет, нет, нет. Попал! <свы> а, <блядь. свы> Попал! А, блядь, со спиной пришла мышь. Куда ты за ключиком пришел? Блядь, собирает там падла. Монеточки, блядь. блядь. Попал. Блядь, где ключ? Где вот ключ? Так. Ключа уже нету, да? Проебал. Так, где он, блядь? Так, тут ничего нет. Это Опа, опа, опа. Да опа Я А, блядь! Увидел. Увидел. Вида. Я знаю. Блять где-то со спины. Так, ключ опять. нет. Не так, да, блядь. Да, блядь. А, блядь... Обратно что ли попал, да? где красненькая. Собирает втихую, пока я отвлекаюсь. Так, куда-то сюда. Так, ключку куда донёс. Да. Донёс. Почти не считается, мне. Так, слышу, где-то, блин. Тихо. Личный... Фух, да, да, серьезно, ты серьезный боец.